Крипты продаж. Тема сегодняшнего выпуска. С вами Екатерина Уколова, канал Шифр Продаж. Досмотрите выпуск до конца и поймете, как конвертировать даже самые сложные сделки в продажи и как настроить систему качественных звонков в своем отделе продаж. Настя, привет! Привет, Катя. Давно с тобой не виделись. Привет. Как у тебя дела? Супер. Еще круче, чем в прошлый раз. А я помню, в прошлый раз ты зарабатывала 700 тысяч в месяц, 800 тысяч в месяц на скриптах. Чистыми сейчас что, увеличила? Сейчас увеличилась, но при этом я уменьшила количество клиентов. То есть я поменяла тарифы, увеличила цену, но при этом эффективность выше больше. Сейчас выходит, если постараться, там, миллион, миллион двести в месяц. Вот сейчас есть такой тренд, да, в интернете, что клиенты, они больше переходят из темы разговоров по телефону в теме социальных медиа, то есть в социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Instagram. соответственно, Instagram, да. Вот ты как да. считаешь, то есть насколько вот применима технология Работать Я... со скриптами да. там? Мне уже хочется побыстрее рассказать секретные секреты про переписку. Нет, я просто столкнулась с тем, что я сама только в переписке продаю. Я заметила, что я год практически не созваниваюсь с клиентами, что я их закрываю в WhatsApp, при том на чеки 70, 200 и 150 тысяч закрываются строго мною в WhatsApp. И потом, когда я работаю с клиентом по разработке скриптов, я еще вижу, что трафик-то им не только на телефон приходит, к ним приходят заявки в Instagram, чаты, боты какие-то закрывают им по переписке, чаты, которые на сайтах, акции, что все сейчас уходят в соцсети оттуда привлекают клиент. Но закрывать они их там не умеют. Все, что они делают для того, чтобы закрыть клиента, это пришлите, пожалуйста, номер, с вами свяжется специалист для консультации. Мне нравится, когда вот такие развернутые не да, пишут. Да. Сколько у вас стоит этот плащик? Да, типа да, да, плащик да, да, размера да. S с перламутровыми пуговицами? А если с такими -то... пуговицами, то столь. Да. И там 4 цены, и клиент пишет да. спасибо за консультацию, а менеджер отвечает, да. пожалуйста. Да, и на в этом комментариях еще, знаешь? любят вот э, пост сделать, в посте цену сразу написать и там еще напишут, а вот если там этот там, Пишите директ, другой, да. э, написала директ, там, вот да. эта вот простыня, которая вообще ни на что не конвертирует. Есть, фишка в том, что трафик научились привлекать в соцсети, заявки научились брать из соцсетей, а отрабатывать их там же в соцсетях не научились. Тут еще такой двоякий момент, что менеджеры по продажам, они не воспринимают Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук клиентов оттуда, как каких-то целевых. То есть им кажется, что человек, который позвонил, он прям целевой целевой, и с ним надо работать вот эффективно. А если он просто в Инстаграме, в комментах спросил, сколько стоит, для них это не лит. Им кажется, что он ответил ему, сколько это стоит. Ну, и этого достаточно. Хотя на самом деле это целевой лит, мы с тобой это понимаем, мы платим деньги, чтобы нам люди в Инстаграме писали. У меня было несколько успешных кейсов, когда разделяли менеджеров, которые разговаривают по телефону, и менеджеров, которые выложивают телефон в Инстаграме. А помню, у меня был кейс с нижним бельем женским. И они такие говорят, Катя, как нам увлечься в Инстаграме? Инстаграме поток ледов. Я говорю, ну просто спрашивайте номер телефона и не пишите цену. Да, да. Они такие как на всех тренингах говорят наоборот там выложи пост, напиши цену. Я говорю, представьте два аккаунта нижним бельем. В одном цена есть, бы, в другом нет. но куда клиент напишет? Когда цена есть, уже все понятно. А дальше вот у меня был кейс. Я уже как мама хотела купить пеленки одного бренда и пишу, что стоят пеленки. Мне там, какого вам цвета, я пишу, какие есть варианты. Сделка дел, растягивается. Если что, да. чтобы быстро Первое, когда я обучаю именно продажам в переписке, первое правило это взять телефон. Вопрос, как это взять? То есть, можно разными словами попросить номер телефона. Да? Когда пишут вот эта простыня, что стоит столько-то, пуговицы такие-то, напишите номер телефона для подробной консультации. А нафига консультации если только что вот столько написал? То есть, надо правильно попросить номер телефона. Часто надо обосновать, зачем номер телефона. То есть номер телефона, мы подберем вот это вот это вот это, а потом уже там пришлем вам вариант. Хорошо, волшебный вопрос хорошо, который в переписке супер работает. Но если не дали номер, потому что сейчас тенденция такова, не хотят созваниваться. Я могу быть в офисе, не могу созвониться, но свои дела хочу решить, пеленки купить сидя в офисе. То есть я начну звонить, начальник будет против. Я могу быть за рулем, хочу потом ответить. И то есть тенденция в том, что люди хотят в переписке это все. Уже есть лимит доверия, то есть уже покупают в Инстаграме, покупают у чат-ботов, поэтому готовы в Вопрос, как им писать. Понятное дело, что менеджеры как пишут. Здрасте, сколько стоят трусы? 500 рублей. Спасибо, до свидания. А фишка в том, что надо сразу предложить эти трусы купить. Давайте запишу ваши данные, подберем вам трусы и отправим вам. Но мы про это забываем. Нам кажется, что человек должен сам сказать, а, ну тогда хочу вот трусы заказать. И то есть менеджер, отвечая в переписке, ждет попытки сделки от клиента, что неправильно. Вот основное правило в переписке сразу, быстро, не тупя, предложить или купить, или прийти на бесплатную консультацию, или оформить заказ, или какие-то параметры прислать, Они ставят точку в конце предложения. То есть вот, правило такое, что обязательно заканчивайте свое предложение в переписке вопросом, втягиванием в диалог, чтобы у него было желание вам ответить. Если мы поставим точку, у нас будет просмотрено и больше ничего не будет. Также через переписку можно реанимировать клиентов, которые когда-то отказались. В Инстаграме у нас есть куча заявок, которые почему-то не закрылись по разным причинам. Менеджеры плохо ответили или вообще не ответили. У меня есть кейс тоже из Самары, ребята, у них три салона. Салон тату, татуировок, салон красоты и барбершоп. И у них трафик только из Инстаграма. Но когда я стала смотреть их переписку, там слив. При том слив на уровне «Здравствуйте, сколько Сколько стоит окрашивание сложное? От 4 тысяч. Человек посмотрел и больше ничего не написал. И менеджер ничего не ответил. То есть он почитал, раз я ответил на вопрос, то все. Как только мы стали писать «Добрый день, сложное окрашивание от 4000, давайте запишу вас к мастеру в ближайшее свободное время в 13 сегодня и на 16 завтра». Вас на какое записать? Сразу сходу ответ на вопрос о цене. И люди стали «Мне 13 удобнее, а мне лучше в понедельник, а мне лучше в выходные». То есть мы сразу делали попытку сделки с первого же сообщения. И поток увеличился в разы. Потом важно, чтобы они в переписке очень разговорным языком общались. Сейчас все привыкли со смайлами общаться, короткими фразами. Потому что если мы напишем вот такое полотно в ВКонтакте, в Инстаграме, его даже не прочтет никто. Читаешь? Я тоже не читаю. Не а если тебе разбавят чуть-чуть смайликами, дадут какую-то суть в первых двух строках, а если написать короткое предложение, где сразу видна суть, и ты как потенциальный клиент видишь на себя какую-то пользу, и втянуть себя в диалог, обсуждение, то, конечно, желание ответить больше. Поэтому не пишите полотно, пишите коротко, но Call to Action, тот же Call to Action, он спасает везде. Реанимировать базу отказников, каждому подписчику отправлять Call to Action и сразу же закрывать его на какую-то цель, предложение от которого сложно отказаться. Как мы реанимировали для ребят, которые запонки продавали. У них средний чек 60-70 тысяч, но есть запонки там, миллион стоит, 200 тысяч. И люди писали в феврале, здравствуй, сколько стоят запонки. Менеджер отвечает, вот эти запонки там 40 тысяч в серебре и 65 в золоте. И все, и тишина, человек больше ничего не пишет. Вот это было в феврале, в апреле мы провели тренинг. И по технологии уже как закрывать по скриптам в переписке пишем Добрый день, мы раньше с вами общались, что-то пошло не так Сейчас у нас акция, это по золоту бесплатно или бриллиант как украшение бесплатно Вам что больше нравится? Человек в феврале, который не ответил, реагировал на этот call to action И мы закрывали его в апреле И таких прям вытащенных сделок было много Что мы сделали с call to action для тату салона? На них подписывается человек Неважно откуда он пришел И подписчику автоматом выходит сообщение Добрый день, спасибо, что подписались Каждому новому дарим 2000 Но чтобы эти 2000 использовать Давайте запишу вас на консультацию к мастеру И мы прямо из подписчиков вытаскивали сделки Тех, которые подписались, играют для того, чтобы сделать тату Хотя пока бы он там созрел Неизвестно, сколько времени прошло А мы его сразу конвертировали за счет call-to-action А что за сервис использовали для автоматизированного Конкретно, когда мы использовали сервис в виде менеджера по продажам, потому что подписок там не было прям 100-200 в день. Там 10 человек подписалось, она их всех видит Правда в Инстаграме. 50 смс состояния, менеджер в менеджера менеджера Состояние, в да? Одно У -у -у. дело, там на тебя подписалось несколько тысяч человек. Ты просто не напишешь им физически, тогда подключается бот. Я знаю, что раньше работал Директ Хантер. Это вот тоже разработка нашего друга. Возможно, он до сих пор работает. Софтов хватает по рассылке. Просто с ними надо аккуратно, потому что у Инстаграма лимиты всегда есть на вот эти рассылки движения, может что-то блокироваться. У них там же настроено тоже все, не рассылают одно сообщение в одну минуту, потому что там алгоритмы Инстаграма, что если начинаешь чаще слать, он может блокироваться. Но факт, что это работает, и ты из подписки конвертируешь в приход сразу, 100%. И вот разговорный язык. то что все решили, что раз это инстаграм, значит, надо писать официальные письма, как в банке. Здравствуйте, ваш будет рассмотрено, спасибо, что оставили заявку у нас в инстаграме. И вот это безжизненное тело непонятно, которое отвечает на этот инстаграм. Какое бы ты мне сообщение порекомендовала подписчику писать? есть какие-то инфопродукты, ты там, у тебя есть платный курс, у тебя, может быть, есть какие-то другие программы. Ты прям сразу присылай на выбор что-то. Например, сейчас есть там акция 50 50% на этот курс и есть на этот, выбирайте любой, какой выбираете. Либо еще, вот все, что у тебя там продается, все, что ты готова поделиться, чтобы втянуть человека в свой продукт, этим можно делиться, можно даже что-то бесплатно предложить и таким образом автоворонку запустить. То есть он на тебя подписался, ты ему отправляешь, приходи на бесплатный вебинар. Как только он пришел на вебинар, он у тебя вошел в автоворонку. А с автоворонки ты продаешь уже свой платный продукт с вебинара. Как правило, если давать две акции и предложение выбрать, то есть втянуть дело А для салонов, красоты, для салонов красоты, что бы ты предложила? Для салонов красоты, на что мы делали? У них лазерная эпиляция была, и они дополнительную зону в подарок предлагали. То есть у нас сейчас при эпиляции любой зоны, такая-то зона в подарок. Или там, вот сейчас ногтевой сервис у меня есть клиент. А каждому, кто там придет на эту, коррекция бровей в подарок. Выбирайте любую. Или просто коррекция. Или какой-то там 2000 сертификат сразу давите за подписку. То Чтобы его использовать, на консультации попробуйте какую-то услугу. И можно триггер использовать, что эти 2000, например, при записи в день подписки. Чтобы они прям в день подписки это делали. Потому что потом потеряется, забудется. А есть у тебя схема, вот человек не дает номер, как вот это отработать, надо ли это отрабатывать? и вообще... Ну, то есть, когда мы просим взять номер, по факту мы продаем выгоду человеку оставить этот номер. Обычно люди как считают? Вот оно мне сейчас номер попросит, сейчас будет звонить, что-то навязывать, потом этот номер кому-то продадут, может быть, не хотим созваниваться. То есть, надо объяснить человеку ценность того, что он сейчас оставит номер. То есть, сказать ему, Алексей, напишите номер телефона, я вам позвоню, мы созваниваемся для того, чтобы выявить пожелания по этому, по этому, по этому. Потом предложим вам два варианта, если понравится, оформим сделку. Оставьте номер «Хорошо». Вот в конце хорошо, но очень круто работает И они пишут, хорошо Бывает, что с первого раза номер не дали Надо еще раз попросить, другими словами объясни, что лучше там один раз созвониться Чем два дня переписываться Потом мне в ответ всегда говорят Хорошо, сколько раз надо писать? Я говорю, пока не заблокируют, ну глобально Потому что менеджеры думают, ой, не ответил, все, не буду писать Но ты же не знаешь, почему он тебе не ответил Может он за рулем, может он с ребенком А если ты ему напишешь через час, через два Вероятность будет, что он тебе ответит Поэтому пишите, пока вас не заблокируют ну Потом можно с другого аккаунта писать. Как вариант. Ну, писать прям надо. У меня есть скрины переписок, где прям видно, вот мы клиенту один раз написали, он нас проигнорил, мы ему через два часа написали, он нас проигнорил, мы ему через день написали, он пишет, ладно и дает нам номер телефона. Видимо, стоит да, все-таки на нанимать менеджеров, лидов-конвертаторов из Инстаграма и других социальных сетей. Фишка в том, что должен быть какой-то ответственный человек, который, лиды, которые пришли из Инстаграма, тоже будет конвертировать в продажи. Вот как мы это реализовываем в клиниках, в салонах красоты. На смене там два администратора, и только один будет за переписку отвечать. Смотрит, проверяет комменты, описывается в директы, особенно если лидген настроен через Инстаграм. Все. Таким образом, они не пропускают запускают эти лиды каждый день в инстаграм, особенно когда запускается акция. Мы же любители делать взаимопиары с кем-то там по бартеру, с каким-то блогером, то есть к нам приходят от этого блогера подписчики, а мы их даже не конвертируем. Они на нас подписались тысячу человек, а представляешь, если тысячи этих человек ты отправила свой какой-то там call to action. Сразу же из подписок конвертировали бы. Еще круто, если мы этот трафик берем, чтобы всегда на странице очень видимо висел какой-то call to action. То есть вот есть страница какого-то продукта. сейчас ко мне приходили ребята, они продают полезные сладости. И я им говорю, ну прежде чем я у себя рекламу выпущу, разместил себя пост, где прямо на картинке будет видно, что какая-то пробная коробка за 750 рублей. Чтобы каждый, кто подпишется, сразу это увидел и написал тебе про это. И каждому, кто подпишется, ты должна отправить информацию про эту пробную коробку. И тогда вот тот трафик, который придет от меня, ты максимально сконвертируешь. Но мы так не делаем, мы просто ждем подписчиков и... Потом типа думаем, что они у нас в процессе будут. А могли сразу, потому что они в этот момент самые тепленькие. Классно, обязательно все внедрю. Подпишитесь на меня, проверьте. Да-да-да. На меня. Каждому, кто подпишется на меня, я пришлю ссылку со всеми полезными скринами уже отработанных фотоэкшенов. Как работать с изражениями в переписке, как могут выглядеть эти call to action, как делать попытку сделки, это будут реальные скрины моих клиентов. То есть там можно будет просто подписать название своей компании, придумать свою акцию, дословно использовать эти скрины. И у меня есть запись прямого эфира про как раз скрипты в перепиской. Я пришлю запись и эти скрины. Каждому, кто подпишется и пришлет шифр продаж, как в прошлый раз. Спасибо, Настя. Спасибо. Anymore, she looked at me and slammed the door. I looked at her.